День добрый, дорогие друзья! Вас интересует быстрая раскрутка ваших интернет-проектов. Вам интересно, как привлечь свои проекты, платежеспособную, целевую аудиторию, привлечь именно живых людей, которым будут интересно то, чем вы занимаетесь. И сделать это просто и быстро. Если вам это нужно, если вам это интересно, рекомендую обратить ваше внимание на Замечательный быстро развивающийся отечественный проект Diamond Profit Center. Лично для меня проект интересен следующим: проект активно развивается, люблю развивающиеся проекты, и в этом проекте каждый может найти для себя то, что ищет. То есть, если вы рекламодатель, вы можете быстро продвинуть свою группу, набрать себе друзей в социальной сети ВКонтакте, пока это только контакт, в дальнейшем это будут Одноклассники, Facebook и так далее. Вы можете быстро получить живые, подчеркиваю, живые просмотры, лайки и репосты своего видео. Вы можете получить просмотры своего сайта. Если вы умеете зарабатывать на партнерских программах, то партнерская программа проекта Diamond Profit Center одна из наиболее эффективных и простых то есть, приглашая людей на платные пакеты в этот проект вы получаете сто процентов от денег ваших рефералов если вы хотите зарабатывать в интернете начать зарабатывать в интернете без всяческих вложений то для вас будет интересен раздел работник просматривайте чужие видео сайты подписывайтесь вступайте в группу в социальных сетях и получайте за это деньги либо включайте режим «Делать эту работу за кредиты», зарабатывайте себе кредиты и на полученные заработанные кредиты раскручивайте свои интернет-проекты. Все очень просто, все честно и доступно. Если вам это интересно, приглашаю в свою реферальную программу. Своих рефералов я всегда поддерживаю. Каждый четверг в 8 часов у нас вебинары, на которых мы говорим о трафике. Своим рефералом, естественно, я дарю бонусы. Это не просто какие-то никчемные подарки, а это лучшие курсы 2014 года, которые стоят немалых денег. И, естественно, личные консультации, личная помощь. Если вам интересно, жмите на кнопочку «Вступить в команду». Буду рад вас видеть в своей партнерской команде. Пишите в Skype, который вы видите на экране и сразу же получайте свои бонусы. Всем спасибо. Удачи! Жмите лайки, пишите комментарии под данным видео.